Skyns представляет Три причины, почему жизненно необходимо есть чеснок Чесночная шелуха продлевает молодость кожи Когда вы чистите чеснок, не выбрасывайте белую шелуху, а собирайте ее и храните это ценнейшее средство для продления молодости. Для этого в определенные дни месяца надо пить напиток из белой шелухи чеснока. Способ приготовления. Взять горость шелухи чеснока, скипятить чайник и подождать от 1 до 3 минут. И только потом залить водой шелуху. Пить целебный напиток можно только после того, как вода в стакане совсем остынет. Это примерно через 6-8 часов. Внимание! Нельзя ни в коем случае пить горячий или даже слегка теплый напиток. В один день надо выпить 4 стакана целебного напитка. Мужчины должны пить напиток из белой шелухи чеснока с 10 по 20 числа любого месяца. А женщины могут делать это с 20 по 30 число. Ваша кожа скоро станет идеальной. Так что белую шелуху не выбрасывайте, а собирайте ее. Она вам очень пригодится для приготовления чудесной воды. Рецепт для восстановления печени. Существует очень простой и дешевый способ восстановить печень. Данный рецепт проверен на больных циррозом печени, даже осложненной водянкой. Сейчас многие жалуются на проблемы с печенью. Есть очень простой и дешевый способ восстановить ее. Для этого 1 кг синего лука пропускает через мясорубку. Смешивают с 850 до 900 граммов сахарного песка. Затем настаивают в прохладном темном месте полторы недели и отжимают. Необходимо принимать от 3 до 8 столовых ложек в день в зависимости от тяжести заболевания. Если состояние критическое, то можно пить уже через 3 дня после приготовления. Очищение сосудов головного мозга. Очищение сосудов головного мозга очень важная процедура, которая способна значительно улучшить ваше самочувствие при ряде заболеваний. От остеохондроза шейного отдела до атеросклероза. Регулярное очищение сосудов позволит вам избавиться от тяжести в голове, исчезнут головные боли, прояснится сознание и улучшится настроение. Подписывайтесь и делитесь этим видео со своими знакомыми. Если у вас есть вопрос по данному видео, то пишите в комментариях, я обязательно отвечу.